Вон он, вон он я! Иди сюда, иди ко мне! Боже мой, реально вижу самого себя! -хай! С вами Йоджина, и сегодня, друзья, я предлагаю вам немножечко зомби-апокалипсиса. Как вы на это смотрите? Вижу, что вы хотите, чтобы этот видос наводнился толпой зомби. А я хочу, чтобы этот видос наводнился толпой лайков. И чтобы вы, как голодные зомбари, накинулись на кнопку подписаться, подписались, поставили галочку напротив колокольчика, чтобы все уведомления получали. Ну а мы приступаем. Идет дождь. Фитнес-тренер грустит в своей спальне. У него глубокая депрессия. И незначительная боль. Наш дом в прошлый раз атаковала целая орда зомби. Мы чудом отбились. Все благодаря нашему пруту металлическому и нашей форме, которая нас защитила. Давайте ляжем спать, но мы не устали. О нет, мы еще как устали. Я устал от этого ужасного рева зомби, который постоянно слышу за окном. И устал от этого гадюшника на первом этаже. Что мне с ним делать? Слушайте, может быть, пока у нас есть время, давайте почитаем. Курсы звероловства мы не можем. Прочитать. Почему я не могу читать? Погодите. Последний видос по зомбойд Самый верхний комментарий. Самый залайканный. От Тима. То самое чувство, когда Юджин нашел тонну развлечения. Газеты, журнала Кросфорда, Но при этом он, кажется, забыл, что его персонаж безграмотен. А нет! Ой, нет, неужели? Я же не смотрел, какие характеристики мне игра подобрала. Я ничего там не редактировал. Вот я теперь обоплатился за это. Абсолютно тупорылый фитнес-тренер, не умеющий читать. Зачем я набрал все эти книги выкинуть? Я не смогу быть звероловым. Не смогу первую помощь оказывать э, более грамотно. Я ничему не смогу научиться из книг. О, откуда ты здесь взялся? Откуда ты здесь взялся? Отойди. Отойди, сказал. Тебя не было, я только что оттуда пришел, тебя там не было. Откуда он здесь взялся, гад такой? Мое дело это смотреть тупорылый телешоу или ютубчик. В целом неплохо. Я не люблю читать, кому это надо вообще? Главное спорт в этой жизни и пруд. Когда тебя припрут, использу пруд и все проблемы перетрут. Вот такая вот пословица. Я не понимаю, откуда я ее знаю, но уж точно я ее не вычитал. Моя задача все еще остается как прежде. Я должен... Зарейдить город И найти себе кучу медикаментов Значит, давайте примем бета-блокаторы, чтобы не нервничать И принять витаминки, которые энергию дадут Я понял, как нужно стрелять Надо стоять на месте для этого Вот так вот, да, и так будет хорошо целиться Мы будем учиться стрелять Просто стреляя Аккуратненько, главное уйти подальше от дома Что когда мы будем звуки издавать страшные, громкие Никто не слышал Точнее, все услышат Но главное, придут не к моему дому Смотрите, я все равно не могу попасть Говорите, нет вот отсюда, кажется, могу попасть. Да, вот он зелененький стал. Ладно, пусть он пока занимается. Передернуть затвор. Наверное, это нужно. Ладно, давайте постреляем. Чего уж там? Ты можешь не дергаться, зомби? О! Первого выстрела! Все зомби в округе это услышали, мне надо валить отсюда быстрее. Сейчас они придут и такие... Произошло убийство зомби, кто это сделал? Мы должны нанять детектива зомби. А детектив зомби это тоже я, когда умру. К сожалению, я настолько хреново стреляю, что мне придется ждать, когда они прям вплотную все подойдут. Ну хватит ли мне нервов на это? Кстати говоря, кстати говоря... Я же сделал выстрел! Куча зомби туда пошли. Да, это диверсия идеальная. А, и зомби увидели меня. Попробуем сделать выстрел еще один. Четкий, точный выстрел! Зеленький, будь зелененьким. Нет! Не попал! Попал? Ну хреново! Да чё ты? Опа, опа, идут. Куда ты ломишься в мой дом? Откуда ты знаешь, что я там живу? А! как же я промахиваюсь неприятно. Надо релоуд сделать. Отлично. Все зомби столпились там. Это мой шанс. Аккуратней. А, все, заметили. Заметили отовсюду. Я, короче, ва-банк пошел, друзья. Я осмелел. Мне наплевать. Мне нужны мои медикаменты. Срочно! Аккуратненько. Так, что там идут? Да. О, вышел, блин. Окей, окей. Так. Отсюда есть выход? Отсюда нет выхода, и там медсестра. Горячая медсестра, я бы сказал. Оп. Тупик! Давай! Хорош! Опа! о хо хо хо хо хо Как я неудачно вышел! Так, так, так, спокойно, не паникуем. Не паникуем. Только если чуть-чуть. Надо принять мои бета-блокаторы. Чтобы не было паники. Все. Что там у нас? Хотим есть. Нам сыра. Сыра? И легкая жажда. Еще раз сейчас зайдем в аптеку. Давайте возьмем пруд. Прут и труд. Все, перетрут. Окей. Нужно, нужно, нужно, нужно нужно что-нибудь найти. Что? Какое говно? Я здесь западнее. Я здесь западнее. Стой. Да как так? Почему я не могу перепрыгнуть? Почему я не могу перепрыгнуть? Черт! Нет! Нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста! Почему не может перепрыгнуть через бар... сраную столешницу? О боже мой фитнес-тренер! Как ты мог так тупануть? Ты безграмотный, безграмотный, правильно, что ты сдох! Это же день сурка, точно! Сейчас фитнес-тренер вернется! Но на этот раз. Давайте мы сначала случайные характеристики себе подберем. Но будем смотреть, что нам предлагают. Мы на всякое говно подписываться не будем. Вот он мой персонаж. Никаких отрицательных качеств. Бейсболист. Грациозный. И, конечно же, фитнес у него прокачан. Все это время он был Бенедиктом Хоули. Я забыл поменять имя. Фитнес-тренер. Играть. Сейчас мы найдем... Мы, мы зарейдим сегодня. Что? Что? Что вы... Вы охренели? Я заспаунился прям рядом с зомби. Вы что? Ты игра охренела совсем? что ты делаешь? Просто... Поимели меня сходу. Также нельзя. Кто так делает? Что это за режим игры такой? Я даже осмотреться не успел. Там передача про моя любимая передача. Хочу посмотреть срочно. Помогите выломать дверь, зомбари. Черт, они пытаются меня выломать! а а Отлично, перелез! Да ёлки зеленые! Их здесь много, кстати. Так, надо что-то придумать. Что-то придумать. Я не могу бегать так долго. Ой, ой ой ой ой как много тут всего. Блин, то, что у меня кровь идет, это хреново Я надеюсь, я не заразен. Для окружающих. Я так не хочу заразить кого-либо из этих добрых зомби. А! Что это за район? Кажется, знакомый. Слушайте, мне нужен отдых. Ну на секундочку. Хорошо, что у меня фитнес прокачан. нужно зайти в какой-нибудь дом. В какой-нибудь дом. Я бегу кровью истекаю, привлекая внимание. Присели. Так. Ага, незаметность. Незаметность. Открывай. Сволочь. А -а -а -а -а. Есть! О -о -о. Хреново дело. Хреново дело. Я не знаю, смогу ли я со всеми с ними справиться. Только толкнуть, если. Толкнуть и пнуть. Отойди. А -а -а! Нет! Лучше беги, тренерушка, тренерушечка моя, беги. Нужно другое место. Вот, дом чистенький, пустой. Тебе удастся сюда зайти? Ладно, пусть ломятся. Мы зайдем сюда. Ничего нету, ладно, попить. Давайте откроем окно, вылезем отсюда. Мы зайдем с другой стороны. Давайте посмотрим, что они там делают. Оп. Вот что мы сделаем. Надо порвать одежду и наложить себе повязку. Мне правда не жалко, что я сдох в самом начале видео. Это было, наверное, неизбежно. Но я, по крайней мере, знаю теперь, что мне нельзя перепрыгивать через столешницу. Ладно, мы лишились майки, но зато оголили свой прекрасный накачанный торс. Ладненько, давайте вылезем отсюда. Посмотрим. Ой, зря мы вылезли. О, нет, я думал, их всего один, а их всего два. Ну, всего два, Ах, всего три. Блин, опять погоня начинается. Что мне делать, прикажите, ребят? Хочу на второй этаж. Хочу на второй этаж. О, я не хочу на второй этаж. Сваливаем. А, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. В окно. Куда ты, блин, бежишь? Ты что, в дверь попасть не можешь? А, выпрыгивай, выпрыгивай, выпрыгивай. Сволочи. Подонки, будьте вы прокляты Ладно, я теперь двух тренеров найду Но это какая-то вообще жесть Я начал в каком-то стрёмном месте Сразу с кучей зомби, так нельзя Вот что мне нужно, бейсболист и везучий Самое лучшее, что есть Пожалуйста, дом без зомби Спасибо, интересно, где я? Погодите, погодите а что это за дом? О, смотрите, теперь мы можем наслаждаться литературой. Курс автомеханики, том первый. Начинаем брать. Теперь давайте зайдем в какую-нибудь комнату, где нас не видно. Ой, тут нас очень видно. Давайте закроем. Эх, а теперь давайте читать книжку. Автомеханика, ребята, это вообще топ. Везучесть, вот она, хороший параметр. Как говорится, обучение на коленке. Смотрите, как он просто... Он как деньгосчетная машина, или так как называется она, считать деньговная машина. Оп, стой, стой, стой, не дрожи, не дрожи, все, все, все, все, все. Мы прочитали, Том. Наушники. Прекрасно. Платочек, лист бумаги, будильник, очень важная вещь. Я знаю, для чего я его буду использовать. Смотрите, уже ночь. Что это за дурацкая игра? Почему нельзя перепрыгивать через мебель? Это то, что я бы делал в реальности. То есть мы будем заморачиваться и делать механики. Перезарядки патронов, каждый патрончик вставить в магазин, заткнуть магазин в пистолет и все вот это сделать. Но мы не будем делать возможность перепрыгивать через мебель. Как так? Я хочу пожаловаться. И здесь много электрических проводов лежит. Возможно, когда электричество отключится в этом городе, мне придется проводить самому все. Все механизмы электрические делать самостоятельно Не сказал бы, что это самый лучший дом, в котором я спанился. Давайте спать Ой, хоть и опасно выходить так поздно ночью Еще И туман и походу Но я никого не вижу То есть можно выходить? Об, сразу труп меня встречает, это плохой знак Погодите, неужели это тот самый район Прям возле магазина Прям возле аптеки Где я нахожусь? О! Засмотрелся на хренову карту Валим Наложить повязку левое предплечье, я буду в порядке Что у нас еще есть? Простыня О, мыло брать, порвать на тряпке простыню Ой, это слышно? Это громко? Да, это было громко Я не хочу сражаться с зомби, только потрачу энергию зря Выходим, окошко Отворите, пожалуйста ну, Какое-нибудь окно должны были открытым оставить Идет, смотрите, ковбой а, Давайте его запинаем, как раз таки Хорошо, что он упал вот тебе по шапке. Перцы надеть. Джинсы надеть. Рубашка джинсовая надеть. Теперь я ковбой. Фитнес ковбой. Что-то должно быть. Есть. У. Хорошо. Давайте смотреть. Какие-то доски здесь. Аптечка первой помощи есть. Еще и витамины для уменьшения усталости. Просто не рвем. Мыло у нас, в принципе, уже есть. Можем не брать с собой, наверное. Ладно, фиг Макияж для глаз. Погодите, Я могу макияж сделать. Глаза. Тени для век. О, вот это ковбой Красные глаза, мы сделаем боевой окрас Пугающий Все в восторге от тебя Какой-то бедный дом я нашел Посмотрите, что это за комната Детей наказывать только <гас> Есть! Ох. Вот, поперло так поперла. Видно, тренер теперь воин Зомби идет Блин, убедил меня, да? Ладно, давайте откроем окошечко Заходи, родной, все в порядке Давайте <гас> Нифига себе, не все в порядке. Он меня смог укусить каким-то фигом. Почему он толкал? Почему он просто толкал, а не топтал? Взял укусил. Ладно, давайте стерильную тряпку наложим на левую кисть. Левую кисть не укусил. Гад. Так, ключа дома взять. Первым делом слетели защитные наушники. Ни хрена не защитно. Стоп, а если я вещи в рюкзак перекладываю, у меня увеличивается выносливость или нет? Один способ только проверить. Все запихнуть в рюкзак. О! Да, это работает. Еще мыло давайте в рюкзак. Механический будильник. Наушники для развлечения. А фига ли я армейский шлем-то не надел? Объясните мне, пожалуйста. О, а, тогда мы не можем защитные наушники носить. Вот теперь все хорошо. У меня тревога немножечко есть. Но это ладно, это все нормально. Пройдет сейчас тревога. В принципе, мы тут все сделали. Конечно, как-то удручает. о Тут дверь будешь закрывать? Все, закрыли. Удручает ходить без оружия. Вот что я хотел сказать. А еще удручает вот такие вот внезапные встречи, когда открываешь... Ой, блин, как нас много. Так, что-то надо придумать, что-то надо придумать. Давайте просто бежим. Я хочу пить, кстати говоря, но там магаз. А, черт. Как нам зайти? Как походу. О, нет, сердце колотится, паника начинается. Давайте зайдем в этот классный магазин. Что это такое? Я не могу пройти. Что делать, что делать, что делать? Как зайти? Как, блин, зайти? Тук-тук. Опа. Зачем я сюда зашел, интересно? Стоило ли оно того? Знаем скоро. Сюда нельзя. Сюда, блин, нельзя. Сюда нельзя, ни в коем случае. Давай, давай, открывай. Разбить. Нет выбора. Убрать осколки. Требуется предмет. Какой еще нахрен предмет? Ладно, выходим. А! Так, без паники, пожалуйста. Что сделать, что придумать, что выдумать. Нужно избавиться от них. Да залазь! Сколочь такая! А! о Выходим! Выходим! Ой, как все тупо. Кровотечение. Где же тут везучесть? Взять. Я взял? Взять. <свят> <свят> <свят> Ай, блин, это... Это было очень комично Я книголюб, кошачье зрение и везучий Посмотрим, повезет ли мне в этот раз Но вот, книголюб и везучий сыграли свою роль Сразу сейчас, получается, рыболовом стану и звероловом Последние страницы прочитал, все, теперь я научился звероловству Можно выкидывать Ой, я хочу пить, хочу кушать Закрыть окно Но кажется, уже поздно О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет Топтать, толпу топтать Блин, куснули пару раз. Я ненавижу. Да почему мне так не везет? Я же поставил параметр везучести. Да какое говно. Нет. Я не сдаюсь. Книголюб, турист, везучий. Ладно, на самом деле, эта смерть в самом начале игры. Она меня немножко деморализовала. Я не могу, не могу собраться. Но теперь я должен собраться. Я беру синюю ручку. Я беру спички. Стоп. Вы уже здесь были. Опа, опа, опа. Я помню это место. Газосварка, читать. У чувака есть портативная рация, давайте ее возьмем. Боже мой, значит, получается, где-то, где-то там чувак ходит в полной экипировке военного. Придется заново читать курсы автомеханики. Что? Что это был за взрыв? Или выстрел? Но я не могу оторваться от книжки, давайте дочитаем и посмотрим, что это, черт подери, было. Блин, что же это такое там взорвалось? Попробуем выйти на улицу. Ой, как здесь страшно. Взрыв был где-то там. Так, надо убедиться, что зомби нету в округе. По-моему, никого нету. Вон они. Я где-то там сдох. Фитнес-тренер аккуратней. Ты должен быть как кошка. Вот там где-то, где-то там он сдох. Предыдущий фитнес-тренер. Посмотрите, предыдущий фитнес-тренер забрал всех зомби отсюда за собой. Он сдох, чтобы я мог продолжить жить. Убрать осколки стекла. Почему этот чувак может убрать осколки стекла? Я не понимаю. Запрыгиваем. О боже, о боже. Апельсин схавать. Все забираем. Клубника испорчена. Блин, я так хотел клубнички пожрать. Все забираем. Ням-ням-ням-ням-ням. Редис, томат, цукини. Все забрать. А -а -а -а, как много всего. Хорошо, давайте от жадности не будем сейчас всю еду набирать. Будем сюда просто периодически возвращаться. Вообще, мне как фитнес-тренеру очень важно следить за своим питанием. И поэтому я ем только арбузы, виноград, лимоны и персики с редиской. Так, мусорный пакет, разбитая бутылка. Это взять в основную руку. Мешок груш! <свят> О боже мой, мешок персиков. Хорошо, это мы удачно зашли, но теперь давайте удачно выйдем. Никто не пришел, я хочу по машинке полазить. Свет отражающий жилет ничего нам не даст. Скорее, нас сделать более заметным. Те? Так. Никого нету? Нет бензина. Ладно. Так, а ты, машинка, в каком состоянии? Один бензин из 33. Это значит, я бы мог проехаться чисто теоретически. Она, блин, закрыта. Может быть, разбить? Но мы привлечем внимание. Ну ладно, давайте рискнем. Вы же все-таки удачливый человек. Погодите. Так. Нет ключа для этой машины. А, ладно, чертова машина. Просто так здесь время потратили. Мне нужна эта машина скорой помощи. Мне очень нужна она. Никаких зомби нету. Только вон там вдалеке. Прекрасно. И вот идут в мою сторону. Плохо. Нет, они не в мою сторону. Они куда-то туда идут. Ну пусть идут. Я не против. Медсумка. Бета-блокаторы, бинты. Автомобильный аккумулятор. боже мой. Обезболивающее. Все забираем. Стоп. Оно помешало мне. Все забираем. Снотворные, спиртовые салфетки. Господи, как хорошо. Супер состояние у этого автомобильного аккумулятора. Погодите, я сел. А -а -а, ключа нету. Портативная рация. По-моему, мы, кстати, уже такую брали. Да, у нас такая есть. Возьмем еще одну и передадим своему другу. Ой, туманно. Ой, это нехорошо. О, боже мой, боже мой. Нет, нет, нет. Точнее, я не знаю, как надо реагировать. Это фитнес-тренер. Вон он! Мы встретили самого себя в прошлой жизни. Я должен все это забрать. Так, а что у меня по оружию? Вообще ничего. Черт. Отошла. Отошла. Отошла. Блин, трудно будет к тренеру подойти. О -о -о -о. Упала. Упала. Упала. Плохо, плохо, плохо. И мы уже запыхались. Надо вернуться обратно в магаз. Да как ты так делаешь? Дверь перед собой закрываешь. У -у -у -у -у. Мы не прокоцаны. Нет. Принять одну таблетку бета-блокаторов. Еще у нас жажда, кажется, да? Легкая жажда. А и погодите, а почему я не могу арбузом пользоваться? Почему я не могу его съесть? Я могу взять его в основную руку? Это что, как оружие? Я понял, у меня очень много груза. Давайте арбуз выкинем. А мед сумка то для чего у нас? Чтобы ее носить на спине, конечно же. Вот, все. Давайте все запасы теперь кинем туда. Ну ладно, пойдемте. Это будет эпическая встреча с самим собой. Так, хорошо, один чел нас заметил. Придется его одолеть. Хорошо. Ага, теперь что у тебя есть? Нож, нож, нож, нож, нож, взять в основную руку, отлично Нейлоновые штаны надеть И нейлоновая ветровка, все, все, все, все Отлично, теперь у нас есть чем защитить себя Женщина какая-то идет с красивой сумочкой Очень дорогой, судя по всему Давайте зайдем сюда, пообщаемся Оп, я не буду об вас ножик морать. Просто наступлю вам на лицо Деликатно, конечно же Еще одна идет, ладно, хорошо С вами будет то же самое Но я вас пырну разок, потому что что-то я уже накипела, если честно все хорошо. Я должен встретиться со своим трупом, со своим зомби, ограбить его, снять с него всю одежду. Но в первую очередь я должен освободить его от этого плена. Он должен обрести покой. Ага, заметил меня, дружище. Ну иди сюда. Иди ко мне, окажу тебе первую помощь. И последнюю. Вон он, вон он я. И всего лишь один босс его защищает. Иди сюда, иди ко мне. Боже мой, реально вижу самого себя. О, боже мой, это как наступить на свою могилу? Собственно, нет, все, ты свободен, боже мой, мне же дурно внутри стало. Ладно, давайте все возьмем и чуть позже разберемся, что с этим делать Я оставил себя голым. Так, нож сломался. Ладно, главное успеть затоптать. Ну, есть, надеть, а все остальное нафиг выкинуть. Хорошо, что у меня была подготовлена бутылочка. Ох, я ее как красиво убил. А можем сумку медицинскую положить в рюкзак? Боже. Смотрите, мы себя разгрузили. Это как матрешка получается своего рода. Странно, а где еще шлем был армейский? Я же его где-то брал. Кребаный фитнес-тренер, ты куда шлем дел, а? Мне что-то кажется, что шлем я выкинул где-то, пока бежал. Сейчас давайте пройдемся по домишкам. Нужно умыться, нужно поесть, нужно поспать, в конце концов, и как-то развлечься. Это что такое? Армейский шлем. Какого хрена ты здесь? Какого черта он здесь делает? Я не понимаю. Военные пришли, чтобы не спасать вас, а чтобы топтать вас. Ха -ха -ха. Так, отвертка, забрать. Погодите, неужели это свободный дом? Неужели это дом, который закрыть окно? Это дом, который закрыть окно. О нет, открыть окно. Открыть окно? Мы их просто убьем. Заходите, заходите, заходите. Я вас потопчу. О, о агрессивный какой. Много, слишком много, слишком много. А -а -а! Слишком Много. Небезопасный дом! О, О, ну, О, нет. О, oh, нет! Чуть, Чуть все на песочнице тусуются. Слишком плохие условия сейчас у меня. Смотрите, тут всего лишь одна женщина. С ней мы легко справимся. Давай, давай, давай, запыряй. О, oh, нет! Я не справился с ней легко. Да как так? Я слишком устал, потому что. О, oh, серьезное кровотечение! Быстро, быстро, быстро, быстро! Где моя сумка? С медикаментами. Моя сумка. А, она же здесь, она же, блин, в рюкзаке, быстрее! Где пинт? Идеальное место, чтобы его отсюда вытащить. Прекрасно, прекрасно, прекрасно, сейчас мы все сделаем. Мы сейчас придем к тебе, фитнес-тренер. Сейчас быстренько возьмем всякую одежду. Штанишки. Не знаю, джинсовые шорты защищают. Надеть. Игрушечный мишка. Это для развлечений. С ним мне будет спокойнее гораздо. Так, что там по карте? Как понять, где мы находимся? Я вообще понятия не имею. О боже, будет трудно найти свое тело. Но я должен это сделать. Бежим! Скорее! О нет, нет, нет, их много, их много, их много. Не будем. Лучше я перепрыгну через этот забор и... Все. Ох, тут целая тусовка на лужайке. Продолжаем идти. Воу. Какой-то бородатый хипарь посмел на меня руку поднять. Защита. Отлично. О, и очки. Фитнес-детектив. Он должен выследить самого себя, мертвого. И снять с него всю одежду. Мы, кстати, где-то уже близко, судя по всему. Место выглядит очень знакомым. Блин, и справа толпа, и слева толпа. Только бы не увидели. А, хорошо, одна увидела. Надо ее убрать. Ты что топли сходишь, а? Постыдилась бы. Ой, хорошо, что никто не услышал. Что-то здесь вырисовывается хорошенькое. Открытые двери. Да, да, да, да, вон он, продуктовый магазин. Мы правильно пошли. А, нет, суета, суета. Я знаю, как избавиться от них. Идем домой. Классно зашел. Очень четко в дверь. Стой, стой, стой, стой, стой. Их надо запереть. Как же я близок. Он вот там, вот в этом помещении заперт. Так вот эта девчуха, которая меня одолела. Я должен отомстить ей в первую очередь. Погодите, кровь? В какой момент? Кровь была. счет то я вообще не понял про кровь. Голова в крови, ни хрена себе. Это очень важная вещь для меня, голова, поэтому нехорошо ее держать такой окровавленный. О, боже мой, я второй раз за сегодня встречусь с самим собой. Готовы? Фитнес-тренер? Это скорее музыка для него была сейчас. Успокойся с миром, еще один фитнес-тренер. Это просто кошмар какой-то. Ах, очередной фитнес-тренер валяется в трусах одних. Теперь я перенял эстафету. И я не могу подвести команду фитнес-тренеров. Прекрасный выпуск. О, полный сюрпризов для меня лично. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте во все мои соцсети. Дискорд, Телеграм инста, все ссылки будут в описании. Ну а с вами был Юджин, друзья, увидимся очень скоро и всем, конечно же, по традиции прекрасная, посмотрите, у великолепная, блестящая, у -у -у, прям блестит, сверкает, я бы сказал, петюля, максимально uh, благословляющая. Вы готовы? Раз, два, три и пять!